Итак, друзья, сегодня выходной, небольшие новости технического анализа И давайте с вами разбираться, что же сегодня у нас происходит с биткоином Всем привет, меня зовут Сергей и вы Пайк И у нас канал по техническому анализу Мы с вами прямо на живых примерах обучаемся техническому анализу И давайте с вами смотреть, что произошло Цена пробила локальную область поддержки И устремилась на понижение Произошло вот это вот движение, ну достаточно неуверенное и плавное После чего немного постояла в консолидации и пошла на повышение. А теперь вопрос, что это такое? Это либо ретест, либо возврат в диапазон и дальнейшее движение вверх. А выражу свое мнение, давайте с вами разбираться. Откроем H4. А Во-первых, смотрите, у нас образовался новый диапазон движения цены, который я увидел. Я увидел вот такую вот картину. Мы по этим максимумам нарисовали с вами ранее трендовую линию. А сопротивление рисовали здесь линию шеи, головы и плеч И теперь мы можем все максимумы и минимумы сверху соединить И получить трендовую линию сопротивления Также мы можем нарисовать по минимумам трендовую линию поддержки И у нас вырисовывается диапазон движения цены Это восходящий локальный тренд То есть вчера у нас здесь минимум обновился И с помощью этого минимума мы смогли с вами начертить данную трендовую линию поддержки Итак, друзья, если цена находится в диапазоне, как я уже говорил, то куда она движется? Логично, что к трендовой линии сопротивления. Это уровень примерно 42 тысяч. Напоминаю, что биткоин все еще ходит в диапазоне от уровня 30 тысяч до уровня 40 тысяч и пока что не собирается никуда из него выходить. А хотел я уже, кстати, вас предупреждать, что будет у нас пробой уровня 30 тысяч, что есть намеки на это, но все-таки свеча закрылась достаточно хорошо. Для быков Даже я бы не сказал, что хорошо Но просто, если бы у нас здесь вырисовалась вот такая вот свеча То вероятнее всего было бы пробитие Почему? Поскольку здесь мы видим тени То есть цена резко отскакивала от уровня Здесь, если бы цена закрылась вот такой вот свечой То вероятнее всего цена бы пробила уровень 30 тысяч И э, унеслась бы на уровень 20 тысяч Но пока что этого не ожидается Итак, продолжаем смотреть локальную картину Цена находит в диапазоне Отметил желтым цветом Восходящий локальный тренд Здесь мы видим паттерны, указывающие на повышение Смотрите, данные паттерны э, образовали движение вверх Здесь у нас паттерн с длинной тенью снизу, который также указывает на повышение После него образовалась уверенная свеча на повышение Зеленая, бычья И обратите внимание, что эта свеча достаточно хорошая и перекрывает сразу две красных свечи По сути, что я хочу сказать Здесь быки показали свою силу Не столько, конечно, сильно, как хотелось бы, но тем не менее цену тянут на повышение Итак, цена у нас вернулась в диапазон, в котором находила, вот здесь вот. Как я уже сказал, может произойти ретест пробитва уровня и цена устремится вниз. Либо дальнейшее повышение и пробой локального уровня сопротивления. Судя по свечам и по диапазону локальному, я могу предположить, что будет именно повышение. И цена в ближайшее время навряд ли дальше пойдет вниз. Это мое мнение и то, что я вижу по технической картине. Единственное может быть коррекция. Вот такая вот коррекция. И потом движение вверх продолжится. Я склоняюсь к повышению Еще раз давайте я про свечи вам объясню Немного не договорил, То есть здесь у нас на медвежьих свечах есть тени снизу Есть тени снизу Здесь практически теней нет То есть уверенная свеча И здесь есть тень снизу Тени снизу говорят о том, что цену толкают на повышение То есть по свечам локальная картина явно восходящая Также, друзья, давайте добавлять на график больше информации Давайте добавим среднюю скользящую МА С периодом 50 50 Возьмем здесь период 50 Выберем другой цвет, допустим Также желтый И немного толщину подправим Итак, смотрите Наша цена пробила линию MA 50 Линия MA это также является своеобразным уровнем поддержки и сопротивления То есть, линия MA была для цены сопротивлением, стала поддержкой Мы видим подобную картину слева Обратите внимание, вот у нас движение Движение вниз, скопление движения вниз, потом пробитие а, линии МА и цена устремилась вверх. Далее здесь то же самое. Движение вниз, скопление движения вниз, потом пробитие линии МА и также вероятное движение а, вверх. Если судить по истории, то цена на эту линию достаточно хорошо реагирует. А, это часовой таймфрейм, то есть мы видим отскоки. Достаточно хорошие реакции у цены на эту линию МА. Следовательно, можно по этой линии МА предположить также краткосрочное повышение. Но перед этим, скорее всего, будет коррекция. Кстати, как раз у нас сейчас уже и происходит. Смотрите, здесь находится локальная область поддержки. Вероятнее всего, будет вот такая вот коррекция и движение вверх. В общем, мое мнение, мой анализ это краткосрочный потенциал на повышение до уровня примерно э, как минимум 38 тысяч и как максимум 42 тысячи. Итак, друзья, разобрали мы с вами локальную картину биткоина. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете о биткоине. И пишите вашу любую обратную связь. Обязательно ставьте палец вверх, если это видео было для вас полезным. Друзья, всем желаю всего самого лучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.